угрозу уничтожения других людей сопровождаемой угрозы собственного суицида, суицида, безусловно, шедевр. Но прежде всего это акт собственного социального суицида. Как-то длинно сказал. Об этом не написано в учебниках. Но учебники описывают прошлое, которого уже нет. А в настоящем ориентироваться приходится самому. Вы, вы хотите положение как королева но английский престол отказался от узурпации власти он модал ее парламенту а вы что сделали с точностью наоборот любое когнитивное искажение с которым вы вовремя не расстались приводит к преступлениям против человечества, даже если вы искренне этого не хотите. Спасибо, Анатолий Коханов.